Да как, ну, да как, я стоял за с этим, за, за этим вот этим стоял, да как? Дуби, <связывается> а, пока замахивался, пока замахивался. <связывается> <связывается> <связывается> Блин, почему так быстро ходит, а? а помедленнее, гражданин, помедленнее. Я все-таки вас зарезать хочу. Мужчина. Надо бежать к нему и резать! Что я полз -то к нему? À, в той стороне. По смысле? ]idas. Ты как меня знаешь, где я, куда пойду? Ты где? да да да да да Нифига. А -а -а -а Собака! <Vertical gums> <с> <consumers> <regulations> такой шанс был, такой шанс! Сопакина! <Porque>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 Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем «Тень Чернобыля». Итак, мы выполнили Подходи, задание такие, крово... с кровососами. То, вот. Сейчас, короче, так, посмотрю. У вот нас тут батарейка какая-то. А, батарейку мы оставили себе, и, да, тормози, да, получается? Плюс 30 или хорошо. Да. Радиация, пулестойкость Да Это мы оставили себе пружину Так, Подходи, хотел посмотреть таких, ты, у Что, что у нас тут По птичкам, по всякой фигне Ну вроде все, все с вами В конце прошлой серии, короче тормози, Подогнали Моя информация может тебе пригодиться Вот, нет? так В комментах вы, короче, написали Но То, что я geometric. набрал ранг не Вот, набрал ранг Стал ветераном Я, и, короче, кстати Не нет. заметил этого Теперь я, вот, ветеран, отлично Вот, репутация у нас хорошая Так, и стоит нам отправиться На арену пойдем на арену посмотрим что там такое что дадут ли нам новые бои задания новые если да то будем добиваться очередного короля короче арены так арена арена по-моему здесь да у нас арена Здорово, давно не виделись. Чего у нас там по арене? Здорово, есть новый бой для тебя. О, продолжай. Вот ты дошел почти до финала, тебе предстоит бой с мастером Сталкером. Да, он один, но он в экзоскелете из FT200M. Если попадешь под очередь, считай, что ты труп. Тебя ждет сюрприз, о котором я не могу тебе рассказать, но мой тебе совет, готовься, схватка будет непростой. Победили тебя, сладкий, пройдет финал смертельный бой. Вперед! О! Во! За в Сейчас, мы, Сейчас все будет! Да ладно! Итак, НОЖ! нож? Да ладно! НОЖ! Вы чё? Я ж всего лишь ветеран, а не мастер. Так, ладно. Ну, одного мы ножом тогда вынесли, помните, да? О, идёт, идёт. Это, конечно, шуточка, это, блин, шуточка. Посмотрите на лицо, горит Мич, у него. Ладно. Попробуем. Надо, короче, как-то его обходить за спины. Знать бы с какой стороны он, короче, шарится. Блин, даже не пролезть. Я внюх. А он в курсе, да, что у меня нож? Первый театр бежит. Бежит. Ай, ай-яй-яй. Давай, давай, давай. А, это? Да как, ну? Да как? Я стоялся за... Этим, за, за этим, вот этим стоял. Так да как? Да в смысле? Это же нечестно. Как через контейнер-то пробил? Ты что, колдуешь? Так, окей. Как он через контейнер-то железный пробил? Я понимаю, там, знаешь, за, за деревянными ящиками стоишь и как бы... Ну, изменения. да, там пробить можно. Смотрите на растерянное лицо да пипец он, какой он, растерянный. Он пипец. Итак, ну, ладно. Поехали. поехали, поехали. Так, ладно, вон он, вон он. Блеха! Увидел. Глазастый. Ты не суду, блядь. Ты не суду, я сейчас тебе наверное, что ж ты порежу? А, а, а где? Позамочил да уже. Короче, а... я думаю, подкрадываться. Что-то, мне кажется, смысла нет. Здесь, как бы, такой себе стелс, я думаю Но с Надо просто оббежать Вон он, стоит на месте Надо просто оббежать Отбежать и ткнуть в него Лех, он стоял с спиной ко мне, ну! Ааа, пока замахивался, пока замахивался! А есть эта разница, если такая так ткну, ткну, ткну, либо вот так вот ткну, чекану? Наверно ткну, когда будет... Бо ну больше урона наверное, наносит да? сзади как ты как то подбежать подбеж ну, забежать к нему сзади на Он Он так настолько растерянный что пипец И так Фек, ладно мастер если тебя на шашлык пущу еще раз говорю шашлык экзоскелете Сбоку, сбоку. Сзади, сзади надо заходить. Сзади. Сейчас я тебе ножичек на да. да Сейчас я тебя прикончу. И главное, чтобы он не повернулся ко мне. Блин, почему так быстро ходит а помедленнее гражданин помедленный я все таки вас зарезать хочу помедленнее помедленнее гражданин так я долго буду охотиться за ним эй гражданин вы где вы пропали у меня с радара Пипец, как он далеко ушел. Так, он меня услышал, нет? Ай-яй! Сюда идет, да? Так. С какой стороны он пошел? Он лобходная. Мужчина! Надо было бежать к нему и резать. Что я полз так к нему? Он же меня не видел, ну. Он же меня не видел. Он не видел меня. Хватит, тут ты все колдуешь, Арни. Стоит там что-то стены. Стены разукрашиваем, да? Окей. прикинь это полуфинал изменениями... а что будет в финале вообще с голыми руками буду бегать Но... так -так -так -так. Вроде... в мою сторону да идет <вес podría -то> ты, ты, ты, ты че ты че ты че ты че ты че ты меня не видел ты меня не видел не слышал Как он там очутился, он стрелял вообще в другой стороне Да в смысле! Ты как меня знаешь, где я куда пойду? Я! Тебя а -а -а! Я чихнул его! Я чикнул а чон не сдол? В смысле? Не чикнул ножом, но он не сдох. Почему? Надо ткнуть? За, мир от зоны. В долг. Да... За пара. За пара. За пара. С Попробуем изменения. с другой стороны обойти его. Так это. Ну, ты, ты, ты где? Давай, да? Блин, почему так медленно? ты ползешь? ну! Он же идет, вот ты прям за спиной вот. Шесть какая так! Смотри, что делает. Вот вот это и делаю, хочу зарезать, чувачка. Добристили да как утвердись! Дядька, вы отвернетесь или нет? Давай, давай, давай, давай, давай, да блин! Почему он вечно стоит лицом ко мне? Откуда он знает, что я вот с этой стороны сейчас приползу к нему? Откуда? Что за дичь-то? Откуда он знает? Он обошел вот так вот э, этот контейнер, он должен стоять спиной. Заметили, да? Вот, э, как бы я не высунулся, как бы я не посмотрел он всегда лицом ко мне почти стоит а почему как так вот и как мне зарезать с на лицо он даже не Итак, нос вот опять видишь он смотри с фонарем своим светит прямо вот ну лицом ко мне собака приселка я не знаю либо короче а либо, короче, это ждать, когда он будет перезаряжаться, короче, и тогда к нему подбегать и, и резать. Бля, как? Вот он, сука. Вот надо посчитать, сколько очередей перезарядки. Раз, два, три, четыре. Потом перезарядка идёт. Да, получается? Вон он, гад. уже перезаряжайся. Вышь спиной ко мне стоять или нет? Ты где? Да, да, да, да, да. да. А! <с up> такой шанс был, такой шанс. К нему близко не подойти, он начинает, он начинает он это, сразу поворачиваться. В нюк, а? Так, он меня не видит, да? Поехали! Я Вот ты именно ко мне бежит, вот ты именно ко мне, а? А! столбом. Ну? Да? Слышь, малочь, я тебя сейчас достану. Достанешь. Ты уже меня достал. Слышь, ты ли не уйдешь? <laughs> я вообще-то это здесь, а где? К земле куда-то. на, Да! Нет! Я думал он забаговался, я думал он забаговался. Я не представляю, что будет, короче, в финале. Десять таких вы заскилите, я с ножом. Да ⁇ ёб твою мать, а? Как так-то? У меня вообще ничего... Граната. Хеперный тебя, знаешь, гранаты. Донаты. Так, ну, блядь! Ну, блядь! Ну как! Как через стену, твою мать! Ну... Вот. У меня просто нет слов! У меня просто нет слов! Как через стену-то! Ладно, у меня есть граната! Это уже все меняет! Это уже все меняет! уже все меняет. Подкрасы. И катнуть гранату под ноги. И тогда наверняка вдруг запляшет облака. Думаешь? Ау, больно, да, чувак? Опа. Бах! Да? Почему я сразу не посмотрел, что у меня есть гранаты, а? а, -а, -а, -а почему? Жесть, вы тут мне свинью подложили. Так, ладно. Ну-ка. Ты победил 10 косарей, вот твоя награда. Продолжай. Я тебя поздравляю, ты дошел до финала. Осталась последняя схватка. Смертельный бой. В этом бою каждый сам за себя. Помимо тебя в принимают участие 4 сталкера. Все мастера, всех в экзоскелетах, все с ГП-37. Теперь все будет честно. У тебя точно такое же снаряжение. Никаких аптечек и метов. Готов? Я говорю, что ты лучший. Пошел. Сегодня Это расплюнуть. Это сейчас... <связывание> каждый сам за себя говорит. Они сейчас друг друга там перемочат. Короче, я один останусь. Все. Короче, моя тактика. Жду, когда они, короче, друг друга сейчас пере перестреляют, там, перебьют. А я... Так. Выйду сухим из воды. Так, один готов. Одного уже загасили. Да ладно! Убийцы, ну это фигня. Врачины. Ты заслужил это ты повредил вот твоя награда. И все, а где же там? Ну ты крыл, чувак, там, да ты че там, ты че? Врутся, Хотя вот с Не Врачу, что ли, так, навязаться. окей. <смех> вот и финальная битва была. Ну, все, мы мы мы вообще там мы крутой мы крутые крутой сталкер вообще меченый самый самый самый должны теперь уважать меня, а я то? Вы все должны меня теперь уважать. Всем ясно? Тебе ясно, чувак? Тебе ясно? Ты знаешь, что я? Зна ты знаешь, ты знаешь, что я? Алек, ты знаешь, что я? олег я тот, кто взвrenchedил вашу арену, мать его. Так, а у меня, кстати, пропали Это я беру Радиация, так Пулестойкость ставлю Это что, выносливость ставлю Это что, электрошок ставлю Нет, не ставлю Мир со страхом Ставлю На расползающуюся заразу зоны Вступи в долг Помоги мирным людям Вот так Течение, пулестой, пиздороги. Это по, по, по ходу, короче, ситуация буду менять. Радиацию там или крошок, да? Все. Так! А... Территория для чужих закрыта. Ты знаешь, с кем разговариваешь? Ты знаешь, с кем разговариваешь? Да я вашу арену тут... Провертел во все щели так нужно сержанта короче найти помните киценка по моему у него задание возьму у него задание иди своей дорогой а потом... иди слышь своей дорогой, по со мной разговаривай а я все-таки арену вашу сделал так да Киценко уставился перед заставой была как-то боня, что случилось, я бы хотел кого-то. Не нужна работа. Так. А -а -а, логово собак. Несмотря на наши усилия некоторые монстры все-таки прорываются со стороны свалки. Да ты, наверное, сам видел ставить собак-югу от нас. Убьешь их, получишь награду. <музык> без б. Да без б. Сталкеры. если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть. Так. Ну это вот, да, про который я говорил, помните, логово собак? Как раз оно вот это вот, вот оно вот это вот и есть, логово собак. Так, стоп. Которые, вот эти катапсы там бегают, короче, ставят целых катапсов. Вот их надо, короче, уничтожить. Ну, тут обычные, я смотрю, собаки сейчас. Это я тогда. Ты чё блядь? Ты че, шафка? Прикинь, она еще живая. Три... Три патрона. Три патрона высадил в нее. В смысле? Ай-ай-ай-ай-ай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 Лично вынес, хорошо. Хорош, хорошо. Сюда иди, куда побежал? Че засало, да? Засало? Сюда иди, я говорю. Суп, Собаки. Так, как ули с вас пособирать? Может быть? Э? Фига они такие мощные, да? сколько я в ней сколько я в них выстрелил особенно там такая которая оп, какашка э, которая в начале было три или четыре патрона в нее просто садил ну вот вот и все. Так, журнал. Рация, так, так, так. Все, готовы ваши собаки. Можете спокойно жить, не тужить. Проходи, не задерживайтесь. Ну, я по поводу задания вообще-то. Ломать мясо, да фу, тебе. <къем> Ладно, продам. Так, мне нужна работа, есть что-нибудь? На данный момент ничего нет. Так, ты мне дал ломать мясо. Ага. Я хотел тебе же его обратно продать. Окей, идем к бармену, короче. В принципе, вроде, да, как вот э, мы вроде все, что планировали, сделали. Арена, э, сержанта задания. Там в э, баре мы у всех тоже задания выполняли. Вроде больше а здесь ни у кого ничего нет Остается только бармен Мир, Ну бармена я думаю посерьезнее Да, какие-то будут задания ск... Скорее всего, хотя не факт дороги, <клышленные> <клышленные> вот. Хотя не факт Ну наверное Мы сейчас возьмем задание. Выполнить его, скорее всего, мы полностью не успеем, я думаю. В это время. Хотя фиг знает, смотри, какое задание. Ну, если не успеем, не то продолжим в следующий. Сейчас дома. Не тормози, мужик. В Моя домочке. информация. Сейчас минутку. Ща топовый. минутку. Я, короче, хвосту я сейчас продам. Так, так, так, так, так, так, так. Консерву стол, я такие, одну заберу Так, дроби, дроби, дроби, дроби, дроби Немножко меня заканчивается Так что я, наверное, возьму вот эти патроны Окей Этого вполне хватает Это все хватает, хватает Все отлично, все хорошо Пармен. Камон, камон. И что же ну за выжигатель Правда, Так, а, клядь, давай торгуем, я тебе. Мешут, а, ты эти какашки не хочешь брать, да? Ну, из меня, один ломать мясо тогда. Окей. Да, все это закончится. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Не уже. покупать 133 тысячи, не прикинь. булочку Давай, нет. я заберу тебе патроны. И все. Подходи, Сталкиа. Не, купил таких, тебя, патроны У меня всегда есть что интересное. Меня Не улучши. Да. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Эх, видать, судьба такая. 60... У меня было 190, да? Подходи, сталкер. Для таких, как ты у меня всегда 95, есть что так. интересное. Все. Так, какашки, какашки, какашки собачьи. Ладно, я выложу потом. Пускай накопится, я потом продам. Окей. Так, нужна работа. Ух ты! гляди, что нынче есть. Ну, давай, убить военнослужащих, убить бандитов на свалке, достать глаз плоти. На тертефак ломить мясо. Эти за мне интересы. Ломать мясо! Я только что тебе продал, дебил! Окей okay. Так Погнали, убить военнослужащего Мне надо, чтобы ты разобрался с одним военным И не спрашивай кто он и нафиг, и нафиг оно мне сдалось а, Просто сделай это. ну Можно на тебя положиться? Ну давай Здорово, Убить военнослужащего Здорово не тормози, мужик. Да. Милиция, милиция. да, военнослужащий этот у нас находится. Так, это Боров. Это что? Служили бандиты. Это что? Мне надо, чтобы ты разобрался. О, нифига себе. близкий путь через свалочку, хотя можно, наверное, здесь А, нет, здесь не пройти. Так, через свалочку, через свалочку, как раз можно зайти за вещи гризли, за тайниками, как раз можно зайти, как раз, да, вот мы выйдем, нам сюда как раз идти, здесь мы пройдем, короче, заберем тайники, здесь мы тайнички заберем, и обестрелим вот этого военного. Окей, но путь не близкий, поэтому сегодня мы вряд ли это успеем. Ну, сколько пройдем, столько пройдем. Проходим, Я думаю, на базе там, там это... не только он один будет военный, там, наверное, на базе-то военных ого Ну, где-нибудь найдем там привальчик, короче, костерчик, как обычно. Уже по-любому должны быть привальчики, костерчики отдыхающий туристы вот и с ними короче посидим по следующей серии пока вот пока время есть мы Иди сейчас пройдем иду иду ты не переживай ты следи за обстановкой ты следи там прошел как краб <coughs> не знаешь быть крабом становишься раком идешь боком не долг поступь, на всей, планеты. всей планеты земля всей планеты земля так я могу бегать у меня же выносливости вообще пипец вообще пипец криндец. блин вот такой дождь я не очень люблю знаешь, моросит прям лицо просто Фу, бе. Ну, как бы ду... Вообще дождь как бы люблю, да там. Наверное. А вот... вот такой вот моросящий, который по лицу. Фу, фу, фу, фу. Также и снег, знаешь, вот мокрый такой снег маленький, который в лицо просто пш -пш -пш фигачит так. Фу. фу, таким быть. Я правильно иду? Я правильно иду? Окей. Защитить стоянку сталкеров на свалке от нападения бандитов. Ну, у этих вечно, вечно напад... нападают бандиты на них. И я чувствую, что они как бы бесконечны будут. Так, мне еще ломать мясо на найти. Если найдем ломать мясо, не продавать. Отдадим его бармену. Так, мне нужно здесь убрать оружие. Здорово. Как он. Отдыхаем, да? Ну, отдыхаем. Некогда. Некогда мне до вот твои. Так. Нет, да? В смысле, а чё... Э! Э! Освали а долго сыр. Какой нахер долговица с тюрьмы? Военнослужащую у меня. Напрямите. Я что-то не туда куда-то так по памяти уже немножко помню, куда идти, да? Так, ломить мясо. Ну что же лагерь бандитов на свалке? Провалят. Ну и хрен с ним. Я уже столько раз его защищал. А он все не защитит с него. Так, погоди, это что? Это. Это плоть. Кстати, мне нужен глаз плоти, тоже там есть у меня задание раздобыть. Сейчас, короче, мы. Так, это заберу. Сейчас мы, короче, организуем глаз плоти. Минус одна, минус вторая. сюда минус uh, ну какой-то по-любому должен быть глаз нет нет дырки да ладно вот когда ищешь никогда не найдешь а вот э -э так вот просто так она всегда попадается вот нету глаз вот нету и все глаз ладно плоть мы будем убивать что мне там все на провали на провали понятно так плоти здесь больше нет нигде да было было 4 штуки плоти и ни в одной ни в одной нет глаз Пло, плоть без глаз просто прикинь? Но эти просторы мы все уже видели, в принципе, да? Чтоб новенького не появилось, наверное. Так, а что я за артефакт взял? Я не ломать мясо взял? Медуза. Медуза. Медуза. Медуза. Медуза. В Так. Слышишь? Это либо свинья, либо плоть. О, -о, -о, -о -он да! О, -о, -о, О, да! У вас есть. Так. Здесь у меня... чё Здесь у меня тайник. Два. Два тайника, так беру оружие. Ну, автомат, то есть. Готово. Хорошо. Старые добрые бандюки. Где? Да тут. Шамрих. Откуда откуда? Это там ползал да? О минус? Я просто снайпер. Так они здесь бесконечные, или? да где ты стреляешь, то ублюдок? Всё. Был бандит и нет бандита. Так, тут у них вернуться за награды. Это лагерь бандитов был? Так, тут где-то тайник. дюка в смысле не залезть почему я не могу прыгать что за дичь так с другой стороны наверно там не пройти где Тайник, тайник, тайник, тайник. Тайник, тайник, тайник, тайник, тайник. Уйти, пути, пути, пути. Уйти, пути, пути. Здесь меня сейчас засост. Нет? Тайник, тайник, тайник, тайник. тайник. Видите, какую-нибудь коробку-то хоть хотя бы? Я не вижу ничего-то. смысле а камуфляж так <как> это патроны забираем Что за камуфляж как как кабуфляж ага 49 так это что как мы опа херня, херня. так что Идешь отсюда. Выбираться. Так, здесь где-то еще недалеко есть э, какой-то тайник. В смысле? Я чу не взял? Ааа! -а -а. Бляха. Вот мне не нравится, когда, знаешь, оно не исчезает. Но нашел я его все, исчезнет. пистолет еще просто видишь короче выбрасываю выбросить и пистолет выбросить все исчез. чтобы не сбивал просто так где-то еще один уберу, спасибо на этом спасибо Ух ты нихера. <смех> Сколько гадюк лежит. Так, да, где-то здесь еще. Это я заберу. Это я заберу. Где-то здесь. А, за стеной, что ли, наверное, с той стороны. Ну ладно, стой так, стой, Не говорили, фу, хорошо, я думал в очки сейчас будут тянуть, эм... либо с другой стороны сортира что ли, мужской женский? а в женском что ли? Да ладно. О, О хорошо. Я уже в этот толкан полез, короче. Так, эй, народ. Плехотрук. Че, без меня не продержали? Дениска, друг. Твою мать. Ну, убили. Ты ствол, ты убери сперва. Потом поговорим. <свёзд> Оружие да. убрал. Так, э -э -э здесь у меня, по-моему, тайник, да? Здесь вот, да, да, да, -да тайничок. Короче, убираю. Ай-ай-ай. Так, убираю это, убираю. Да, бляха. Вот так. Пять, пять, пять, пять. есть. Лоб заберу. Так. Это сюда, это сюда, это сюда. Глаз плоти оставляю себе. Лодку сюда, одну аптечку сюда. Это у меня один патрон, кстати. Так. Пять гранат. Ну и все. Ну и все. Да, все. <клых> ну и видос у меня подходит к концу, дорогие друзья. Вот сядем так у гостерка одни. Что-то все никто не хочет мне э, ко, компанию, короче, составить. Вот посидим одни. Вот. А в следующей серии отправимся уже дальше убивать военнослужащего. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.